Наша милая подруга, лучшей в мире не найти. Стрелки все бегут по кругу, годы мчат, как ни крути. Под фужеров перезвоны примем времени законы. Юбилей тебе стучится, значит, будем веселиться. Пятьдесят уже не шутка, скажешь с грустью ты друзьям, что осилила науку жизни с горем пополам. Мы ответим. Видят боги рано подводить итоги. В пятьдесят, как говорится, время жизнью насладиться. Пожелаем счастья много, пусть исчезнет суета. Как за пазухой у бога жить желаем лет до ста. Быть всегда в отличной форме, солнечной погоды в доме. Пусть в семье твоей гнездятся мир, любовь и все богатства.